Ты смотришь «Универньюз». Всем привет! В студии Анна Глазунова. О главных событиях Казанского федерального университета и не только прямо сейчас. и так сегодня в выпуске. Визит в Казанский федеральный университет делегации института из Узбекистана. Институт физики встретил будущих студентов. Переговоры президентов США и России. В Казанский федеральный университет со знакомительным визитом прибыл генеральный консул Турции в Казани Ахмед Садыгдаган. Подробнее о визите мы расскажем в следующем выпуске. В Казанском федеральном университете состоялся визит Самаркандского института экономики и сервис из Республики Узбекистан. Что обсуждали во время встречи, смотри далее.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 Все направления, где наши университеты пересекаются. Встреча завершилась в душевной церемонией награждения с национальными подарками и сувенирами обеих сторон. Дмитрий Леонтьев, Владимир Нелюбин, Универньюз. День открытых дверей прошел в Институте физики Казанского федерального университета. Задать свой вопрос и посетить лаборатории института приехали абитуриенты из разных городов. Среди них и те, кто совсем недавно окончили 10 класс. Но уже сейчас задумываются о выборе университета. Погрузиться в атмосферу студенчества сегодня смогли выпускники различных школ Татарстана. Свои двери для всех абитуриентов открыл Институт физики Казанского федерального университета. У выпускников школы и их родителей была возможность задать все интересующие вопросы о поступлении. Присутствующие интересовались выбором направления, а также какими предположительно будут проходные баллы на разные специальности. С особым интересом спрашивали о дальнейшем трудоустройстве после окончания института. Многие абитуриенты на день открытых дверей приехали из других городов. Выбор Казанский федеральный университет вполне случайно делится в и школьники. Решила я поступать сюда, потому что э, несколько раз приезжала на Олимпиаду, во-первых, потом на день открытых дверей. И вот когда сидела в аудитории, просто прочувствовала все это и прям захотела, что вот именно мое это, и хочу сюда поступать. КФУ ⁇ это один из самых передовых университетов вообще мира. Он стоит в 351 вроде университет по рейтингу по всему миру, и поэтому я решил именно поспать себя. О своем будущем факультете тоже узнал и о самом университете, и поэтому даже мнение намного сильно улучшилось по счету этого университета. У всех желающих была возможность посетить экскурсию по лабораториям института физики. Мы поинтересовались у ребят, чем их привлекает физика, и почему они выбрали именно такое направление. Физика мне легко дается, как-то физика... Вся жизнь почти связана с физикой, но ну, она везде фактически, и поэтому мне очень сильно захотелось идти на физику. В школе с 7 класса началась физика, и все, я поняла, что это мой предмет, я очень хочу изучать это. Я хочу именно вот учиться пока, закончить э, бакалавриат, пойти на магистратуру, может быть, даже получится на аспирантуру, то есть я хочу пока учиться именно вот. Институт физики Казанского университета является очень востребованным. На сегодняшний день сюда подали свои документы уже 25 стубальников. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Делегация Татарстана посетила Швейцарию для ознакомления с новейшими технологиями на мусорожигательном заводе. Эти технологии планируется применить в строительстве завода в Татарстане. Подробнее в следующем сюжете. Делегация Республики Татарстан посетила Швейцарию для ознакомления с одним из мусорожигательных заводов страны. Делегация Республики Татарстан побывала на мусоросжигательном заводе, расположенном неподалеку от швейцарского города Люцерн. Завод отличается очень высокой степенью надежности в эксплуатации и практически полным отсутствием каких-либо вредных выбросов выше предельно допустимых норм. Технологии швейцарского завода схожи с теми, что будут заложены в татарстанском предприятии, который будет строиться в Осиново. В Татарстане это все реально, это все идет вместе с раздельным сбором отходов, это все идет с построением мусороперерабатывающей, мусоросортировочной промышленности на должном уровне. Однако жители Осиного недовольны появлением нового завода – населенный пункт, окруженный другими предприятиями. Активисты считают, что это приведет к серьезному загрязнению окружающей среды. Напомним, что данная тема обсуждалась экспертами в публичных дебатах в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Телеканал «Универ ТВ» вел прямую трансляцию с мероприятия. Одним из аргументов недовольных новым заводом является то, что на нем будут использоваться устаревшие технологии, что снизит качество работы и экологической обработки и создает риск производственной аварии. Все споры, связанные с заводом, это боязнь людей. Главное здесь все-таки терпеливо убеждать, показывать на цифрах, на фактах, что завод безопасен, как это, как безопасен подобные заводы, которые, общее количество которых уже превысило 2 1400 и построены по всему миру. Очевидно, что спор экспертов продолжится, однако мусоросжигательный завод нужен. Возможно обсуждение его местоположения и выборы используемых технологий, но его появление необходимо. Артем Тупичкин, Диана Шилова, Ленар Довлетяров, Универньюз. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Хельсинге, которые длились более двух часов. Как отметил президент США, диалог с Россией ведет к миру и стабильности. В любом случае оба лидера признают за три часа пятьдесят минут, удалось обсудить самые главные проблемы, а диалог был открытым и даже откровенным.